Желаю успехов тебе, Макс Вехал. Сегодня второй, 6 марта. Вот отправляю диск, оплаченный вперед. С футболками пока вопрос не решен. Вот, диск оплачен вперед. Человек не.. Человек Человеку сказал, 70 гривен плюс 30 гривен. Он у какой почтой хочет. Вот. Комиссионные все твой головняк. Человек сказал, прислал 95 гривен. Я ему просил, говорю, надо было сто ровно, ну, потому что это же и скотч, это все упаковка, это все труд, время мое, тюрьм. Вот, короче, договорился так, что я ему в битом коробке отсылаю, это как раз 5 гривен. Вот, то есть 95 гривен, все. И, и ничего не надо уже. Ну, так, вот диск отправляю, диск там внутри. А я Войхол, вот, точнее Войхол, как нормально читается, да? А это мы вставляем сюда, И где-то, конечно, влезет, по идее, должно влезть. В диск пришел один диск, кстати, да, посылку присылали с одним диском. насунем аккуратненько о как раз притык куда не денется ничего там не шевелится как говорится все Ну, это, это как бы мусор уже, вот сюда можно засунуть, так. так, Ничего не будет плохого. Это мы сейчас делаем надрезы, тут. Вот. Все и это вот так, и всё, это я публикую в А наверное, ну, может зал, но сегодня может быть. Сегодня нет. Или седь седьмого. Да, Или восьмого. Так. Вот я уже написал тут свой адрес. И адрес, куда отправлять. Так, сейчас мы это дело прикрепим. не делать сейчас мы чуть -чуть подрежем а, кстати какие-то эти вот, вот. ну давай реклама типа диском как бы я их использую себе как ссылочку для отправки вот диск тут один диск все куда он не денется напаковано нормально при... сейчас мы их... я короче, делаю. Уже точно никто ничто никуда не денется ни бумажки вот эти никуда не денутся весу грамм наверно на ну, Все, ничего сложного. На самом деле и не было. Все, готово. Все, мы толк это Пока, пока. Учитесь продавать деньги вперед берите и пакуйте. А то наложенный платежом, наложенный платежом бред какой-то. А наложенный платеж что это? Это получается люди могут не прийти за посылкой или половить 50% оплаты. Скажет, да, да, я потом а тебя человек остальные деньги заплатит. Нету. Так что с клиентом надо, как с девушкой. Ты парень, продавец это парень, клиент это девушка. Клиента надо убалтывать. Как девушка получается. Все, пока-пока. Так устроена вселенная законы вселенной никто не отменял и они действуют в жизни все вот посылочка уже готова все Пуцать ее тоже в принципе можно как как тут памяти но ну, не так конечно все пока пока